Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить индийскую специю из специй гарам масала в индийской кухне, без которой не обходится. Овощные блюда, супы гороховые. Добавляется она также в кофе. Для этого нам понадобится зира, кориандр, перец горошком, гвоздика, кардамон, корица, мускатный орех. Итак, начинаем. На разогретую сковороду высыпаем зиру. Обжариваем до румянного вида. Обжарка специй усиливает аромат. Обжарка специй у нас занимает от нескольких секунд до нескольких минут. Далее засыпаем кориандр. Вот наш кориандр готов. Далее обжариваем перец горошком. Еще о готовности специй можно судить по характерному щелканию. Это раскрываются семена и усиливается на кухне, конечно, запах. Так, Перец готов. Аромат на кухне стоит просто обалденный. Далее добавляем гвоздику. Вот наша гвоздичка уже готова, она потемнела. Молотые специи у нас будут обжариваться от 10 до 15 секунд. Добавляем кардамон. Так вот, кардамон подрумянился, убираем его в отдельную посудку, его молоть не надо. Далее добавляем корицу. Так, вот наша корица уже готова. Запах такой сладковатый от нее. И последняя специя это мускатный орех. У него будет запах горьковатый. Так, все, он обжарился, высыпаем это. Вот и все. Осталось только специи измельчить в измельчителе или в блендере. И можно везде их применять. До встречи!